Давай что-нибудь попроще, это слишком сложно, я не смогу, и вы дождались. И да, мне моментально ввелись деньги на мой кошелек Киви. смотрите, это действительно работает. Тоже давайте приступим к тому, чтобы начать легко зарабатывать в интернете. То есть, даже новичок с этим справиться, потому что это супер простой заработок. И сразу хочу вам сказать, что я лично вам помогу в этом заработке, то есть в данном видеоролике я помогу вам зарабатывать. Каким образом? То есть я, можно сказать, за вас делаю практически всю работу, все действия, и вам останется просто выполнить минимум действий, чтобы начать зарабатывать в интернете. Да, конечно, вы на этом не разбогатеете, миллионы не заработаете, но все же это простой заработок, который поможет вам, можно сказать, начать зарабатывать. И да, сразу хочу сказать, что вы сможете вводить деньги на Киеве. Естественно, в данном видео я тоже при вас выведу деньги, и вы сами все увидите. Что ж, давайте начнем с того, что нам нужно будет выполнить небольшие шаги, которые сейчас вы увидите. Сначала нам нужно будет написать в поиске Telegram. Да, мы будем осуществлять заработок через Telegram, потому что это просто, вам не нужно много напрягаться, где-то регистрироваться или еще что-то где скачиваем Telegram, то есть вы можете его скачать или на ваш компьютер, к примеру, как сейчас я буду вам показывать на своем компьютере, а также вы можете сделать это на вашем смартфоне, на вашем устройстве, к примеру, это будет планшет или еще где-то. То есть Telegram сейчас разблокировали в нашей стране, в России, если быть честно, поэтому он доступен для всех. В принципе, давайте начнем. Telegram мы уже установили, где это можно сделать, вот, понимаете, по первой ссылке в данном, окне, то есть просто пишите Telegram и скачает. здесь, регистрируйтесь и так далее, в принципе даже можно быть облачный Telegram, это буквально через браузер зайти и тоже можете пользоваться этим, далее нам нужно будет зайти в сам Telegram, здесь мы находим такой бот, который называется 3um Triumph бонус Bot, он действительно платит деньги, которого я уже не раз вводил деньги, я при вас их выведу, в чем его особенность, что он вводит их на Киеве, да, и я вам помогу зарабатывать, так что обязательно досматривайте данный видеоролик. Потому что это очень простой способ, как можно начать зарабатывать в интернете. Что ж, находите данный бот, можете его сами найти, можете перейти по ссылке в описании. Я оставлю реферальную свою ссылку, можете его найти, это уже ваше дело. То есть, я ни на чем не настаиваю, потому что многим почему-то волнует то, что, к примеру, вот он скидывает свои реферальные ссылки. Можете по ним не переходить. Вот, название бота, ищите как хотите сами. Давайте немножко расскажу, что делает данный бот. Мы пишем вот здесь. Старт, в принципе, у вас будет и так старт. И здесь у нас предоставляет возможность того, что мы можем заработать а, партнерская программа. Здесь есть у них канал официальный, розыгрыши даже здесь есть. Я у них, конечно, не участвовал, но точно кто-то в них участвовал выигрывал деньги. Есть вывод средств и инструкция. Так что, если вы не понимаете, в принципе, сейчас я объясню и я помогу вам зарабатывать, используя данный бот и вообще улучшить ваши результаты во много раз. Так что обязательно досматривайте. Что смотрите, давайте начнем с того, что здесь есть заработок. На сложных заданиях, на сложных заданиях звучит на самом деле очень интересно, и нажмем вот сюда, к примеру, заработать на сложных заданиях, и видите, у нас готовится задание, и перейдите на Яндекс и пришлите скриншот, тогда я нажал два раза, у нас пришло два разных задания, поэтому, если у вас Бот немножко притормаживает, то есть долго отвечать. Не советую вам много раз нажимать. Один раз нажали и ждете. Я просто вам поясняю, чтобы вы много раз не нажимали. У вас, к примеру, вы взяли одно задание, и оно резко поменялось на другое. Вот смотрите. Готовим задание, зайдем в телеграм-канал и пришлите скриншот. Смотрите, мы заходим вот в данный телеграм-канал. Заходим вот сюда. То есть нам нужно сделать скриншот всего вот этого. Скриншот того, что мы зашли вот в этот телеграм-канал. Как мы его сделаем? Можем сделать его, к примеру, вот так вот. У меня. Сказать, в программе, на компьютере есть такая вот возможность. И просто можем его сохранить. Все, мы сделали скриншот. Далее нам нужно будет его отправить вот сюда. То есть мы отправим скриншот, и вам даст какое-то дополнительное действие, для, для того, чтобы вы это, к примеру, сделали. Все, далее вы можете вам написать, что подписаться на этот Телеграм-канал или еще что-то. Это сложные задания, да, сложные задания, которые вот здесь есть. Нажимаем вот здесь просто «Заработать», без сложных каких-то заданий. Вы можете понять любые. Нажимаем здесь «Заработать». И смотрите, мы подготовили новое задание, у вас есть 3,5 минуты на выполнение каждого шага. Откройте Google и введите вручную в поисковую систему OneWin. Давайте и сделаем это, то есть введем э, данный запрос. Это простые задания, мы заходим в Google, то есть у нас уже вот здесь есть, и пишем OneWin. Что нам нужно здесь делать? Мы сделаем скриншот, э, в принципе делаем это вот так, можем вот так вот сделать и нажимаем, например, сохранить. И сохраняем на рабочий стол. К примеру, да, мы его сохранили, все, далее мы можем уже его отправить вот сюда, каким образом это делается, нажимаем вот так, если, конечно, вы делаете это компьютера, если вы с телефона делаете, то по-другому, убираем наш скриншот и открываем его, отправить, смотрите, ответьте по поисковой системе. результат, ведущий на сайт youngmusic.com, все, то есть мы выполнили, это первый шаг, за который, за каждый шаг вы будете получать свои деньги, то есть здесь есть несколько шагов, с которых вы получаете деньги, и вам не нужно регистрироваться где-то, вам не нужно делать какие-то странные вещи, вы просто выполняете простые действия. Вы копируете оттуда, вставляете и далее загружаете свой скриншот. Все. Таким образом мы выполняем здесь задание. Давайте скажу, как можно больше зарабатывать и почему именно я вам помогу в том, чтобы начать зарабатывать. Смотрите, здесь есть партнерская программа, с которой мы тоже можем зарабатывать. Нажимаем вот сюда «Партнерская программа». И тут у нас, смотрите, ссылка для приглашения. Ссылка для приглашения. Мы берем ее вот так вот, копируем данную ссылочку для приглашения. Копировать ссылку. И что мы будем делать с данной ссылкой? Смотрите, так как в данном видеоролике я вам пообъясняю, как работает данный бот, то есть, соответственно, это можно сказать, и обзор данного бота получается, и помощь в том, чтобы начать зарабатывать простой, простыми способами. Да? Нам нужно, во-первых, что нам нужно сделать? Смотрите, вы смотрите данный видеоролик, мой видеоролик в данном случае, вы берете, скачиваете мой видеоролик, Давайте я покажу, как скачать данный мой видеоролик. То есть, просто, к примеру, нам нужно написать... Так, пишем «Скачать YouTube видео». Скачать YouTube видео мы скачиваем. То есть, нам просто нужно будет написать «Скачать YouTube видео» в Гугле. И вот первая ссылка «RuSafeFromNet». Можете какой нибудь другой, но я советую вот это, потому что все крайне просто и быстро. Скачивайте мое видео, выбирайте разрешение, качества, Просто оставляйте ссылку на вот это мое видео. Скачать нажимаете. Далее мы ä, уже копируем вашу партнерскую ссылочку. И вставляем в описание под видео, то есть вы можете перезагружать это видео сколько вам угодно раз, придумываете просто разные названия, делаете какие-то заставки, может быть скачиваете, то есть в основном я делаю уже всю работу за вас, вам нужно просто написать в описании о данном боте и вставить вашу ссылочку, все, люди будут смотреть, переходите и пользуйтесь таким же методом, то есть я по сути уже все сделал за вас, я смонтирую данный видеоролик, вы его скачаете и оформите уже по-своему, все. Вставляете вашу реферальную ссылочку в описании под, под видеороликом вашего. И все. От вас больше ничего не требуется. Оформите правильно теги и описание. То есть, можете у меня скопировать теги. Делайте уже как вам угодно. Потому что это простой способ заработка. Я ничего сложного вам сейчас не пытаюсь предложить. Далее мы заходим в телеграм Мы нажимаем здесь вывод средств. То есть, я покажу, что все работает. Видите, ваш баланс 131 рубль как нам нужно вывести данные средства. То есть, когда вы накопите свои деньги, вы сможете их вводить. Доходим. Пишем просто данную сумму, примерно 131 рубль. Мы написали нашу сумму, нажимаем «Отправить». Смотрите, нам нужно указать свой номер телефона, то есть, киви-кошелек, который к нему предоставлен. Написали свой номер телефона и отправляем. И пополнение уже моментально прошло успешно. То, что, то есть, можете видеть, 18:11 в 18.11 мне сразу же вывелись деньги. Вот сейчас вы можете видеть на своем экране, как я в прямом эфире снимал на телефоне, и мне вывелись деньги на мой кошелек Киви. Это очень простой способ и, самое главное, моментальный вывод. То есть, вам нужно дать не 2 дня, не 5 минут, просто даже меньше минуты. Буквально за 10 секунд мне вывелись деньги на мой кошелек. Это простой способ того, как можно начать зарабатывать в интернете, Обязательно подписывайтесь на мой канал, жмите большие пальцы вверх, ну и конечно же пишите свои комментарии.